Четверть финал верхней сетки, дорогие друзья Южная Купчина против ТСК В рамках все того же самого турнира от Академии Петербуржской, санкт петербургской эм, АТТ, да, собственно, автомобильной, как там Транспортных... Автомобильно-транспортные технологии, если не ошибаюсь. Да, Метис приветствую, Балас приветствую всех, кто присоединился на, тр на трансляцию. Ребятушки, приветствую, Чиндер просто на морозе вообще выбегает из туалетов, режет в спину соперника. Вся вражеская команда такие, типа, что? Откуда он здесь взялся? Но факт остается фактом. Ножи остаются за командой э -э Саус Купчина. И право выбора стороны за ними, а они у нас начинают в обороне, что, в общем-то, логично. Их состав не поменялся с одной восьмой, но на всякий случай я, давайте, продублирую вам его. Это Грасс, Чиндер, Локинс Юджин и Потрошитель. Команда ТСК. Это Танжира, семилетний, профессор... Э э э зеницу, наверное, правильно так. Это опять что-то там японское анимешное. Там вообще, кстати, как вы видите по аватаркам... Все анимешное и только у старого деда на аватарке котик. Зеницу забирает Чиндера. Старый дед забирает Локинса, Дабл килл от потрош... Трипл килл от... Что? Четыре патрона, четыре минуса от потрошителя. Чё вообще парняк это вешает? За пять! Аж го... горло сорвал, дорогие друзья. Эй, с пятью патронами, мать его! Это как вообще? Просто, ну, не-не-не-не-не-не-не. Ни в какие ворота не лезет. Ну, что за беспредел такой вообще сейчас был? О, господи, боже мой. Вот это я прикрикнул. Чё вообще нахрен? Какого? Какого? Я вообще в шоке. Ну, ладно. Без, с беспредела начинается этот матч. Я так чувствую, сейчас явно люди будут голосовать за победу Южная Купчина после такого. Но крутой, крутой пистолетный раунд. Я, конечно, понимаю, что в этом пистолетном раунде доля везения тоже присутствовала. Но так или иначе, не у каждого. Далеко не у каждого. Чиндер! Сколько-то килов не успел я увидеть. Сколько? Сейчас скажу. Так, три килла от Чиндера, один от Локинса. Нет, вру. Вру, как ты там, короче, ладно. Суть не вникайте, дорогие друзья. 2-0. Все, пропустил. Пропустили момент. Короче, там был экономический выпад на точку... На точку А, соответственно, и не очень, не очень пошло Ой, простите, на точку А, господи, на точку Б Что-то потерялся я Блин, этот пистолетный раунд выбил меня прямо из колеи, дамы и господа Ну вот вот уж не обессудьте, но после такого, после увиденного Очень тяжело представить, что же будет дальше происходить Но сейчас первый девайсный раунд, обоюдный девайсный раунд И здесь уже он начинается с поджима и попытки контроля Достаточно глубоких позиций от обороны. Собственно, у нас на туалетах есть под длиной потрошитель. А, был, простите, был потрошитель, но в размен там у нас ситуация произошла. Потрошитель перед, перед смертью успел сделать один минус. Грас в конте поджимает одного из соперников. Ну а второй соперник, выходя уже из коннектора, забирает а, профессора. И этот игрок это Чиндер. Танжира! Забирает Чиндера, и, в общем-то, в принципе, игроки атаки находятся рядом, и это замечательно, потому что они могут друг другу оказывать всю необходимую поддержку в момент перестрелок и быть, ну, максимально полезными друг для друга и помогать тем самым выиграть раунд Танжира. Хоть и получил по голове, и, к сожалению, потерял тиммейта, но все-таки свой минус сделал, вот если бы семилетний летний Немножко более продуктивно Что ли отыграл свою позицию То наверное получилось бы и чуть-чуть опять же Красивее Что делает Грасс, господи боже мой Серьезно? Ну что, ситуация Один в один на ровном месте Нарисовалась для коллектива Южная Купчина, не самая хорошая Кстати, Танжира еще и Применяет тактику очень быстрого <свист> бегуна. Убегает просто нахрен на точку Б. По, по пути, кстати, облегчившись, выбросив вообще, в принципе, все гранаты, которые у него имеются. Ну и, конечно, поставлена бомба на точке Б. Локинс, кстати, до сих пор еще не понимал, что это точка Б. Но соперник его уходит на воду, дорогие друзья. Именно оттуда ä, будет ä, попытка ä, сдерживания своего визави. Ну, кстати, бомба установлена под шорт, откуда, в общем-то, впоследствии будет открываться Танжира. Но это должен быть раунд для игрока атаки, однозначно. Он должен его выигрывать. Здесь, кстати, Дев Даталова. Дев Даталова! А -а -а -а -а -а! Ещё и погибает Танжир. Да что? Что с вами не так, ребятушки? Как такое можно отдавать? Верил, верил в то, что это фейка. оказывается-то нет, не тут-то было. Игроки атаки... Точнее, игрок атаки не угадал мув своего соперника, ну и по результату э, поражения в раунде. Не то, чтобы минус экономика, но по деньгам, конечно, действительно все стало довольно-таки скудно у игроков атаки. Но вы сами понимаете, там по 3-400 за поражение и так далее, да. Каждый раунд можно на что-то будет закупаться, ну какие-то форсированные бай байраунды тоже никто не отменял. Локинс Прокидывает на всякий случай, ну вот чтобы никто не выходил в аркаду на точку Б. если кто-то и выйдет, то очень и очень не скоро. Ну такая себе отвлекающая флешечка на самом деле под спотом, да и она помимо того, что отвлекает, еще и дает возможность что-то прочекать. Профессор вместе со своим товарищем по команде, а точнее Танжир, насколько я понимаю, это был, пытаются занять позиции на длине, Им, кстати, удается это сделать, и более того, сейчас будет попытка захода на точку А, ну, насколько я понимаю... Потому что вот этот вот товарищ, да, товарищ Зеницу, шумев под точкой Б, устремляется ну, к своим товарищам на выручку. В то время, как на длине у нас массовые захоронения сейчас происходят, снайперские винтовки игроков с никами Локинса и Юджина отрабатывают по позициям соперника. Еще один минус от Локинса. И вот он Зеницу вырубает по информации полученной Юджина. Ну и в паре может быть, а чё бы и нет. Сашка чат, привет, лайк выгрузил, всем добра, удачи, я побегу дальше. Кстати, завтра борда, да, Витя, завтра Borderlands, все правильно, последняя серия, -ху -ху, последняя серия этой эпопеи. Ну это касаемо, естественно, как я уже много раз говорил, первого Borderlands. А дальше ремастер. А, Зеницу со старым дедом, но ну, окружают сейчас, конечно, Локинса. Чиндер почему-то немножко не помогал. Даже странно. Вообще-то, надо было, наверное, все-таки помогать. 8 секунд до конца раунда. С бомбой наперевес, просто на морозе! Просто на ноге забегает а -а -а -а -а -а, Чиндер! Вот это развались ему, Дамы и господа! Одним спреем убивает двоих, не успевают игроки атаки поставить бомбу. Ничего вообще толком внятного не успевают сделать. Ну что? Что за раунды? Постоянно одно и то же. Вообще ни в какие ворота. Сейчас мы дойдем опять до того, что потрошитель будет играть с Зевсом, как это было в одной восьмой верхней сетке. Ну, как-то уже на самом деле пора осаживать немножко соперников, нет? Ну, наконец-то, вот она попытка осадить так скажем, да. Попытка быстрого выхода, но тут Локинс и Юджин на страже порядка, как говорится. Юджин перед смертью забирает Танжира, но оставляет старого деда соло, который, кстати, который, кстати, еще и следом забирает Грасса. Ну, навряд ли выживет. Все-таки здесь со всех сторон его уже обступили. Большой демейдж дилинг по Чиндору, Один ХП остался всего-навсего. Но 5-0. Что-то в этом мире все-таки неизменно. И неизменно то, как Южная Купчина э, довольно-таки сильно отыгрывают свои сильные стороны, да, как мы видели с вами уже это на Мираже. А сейчас видим это и, в общем непосредственно на оверпасе ребята в обороне играют, ну, железобетонно. Напомню, в 1-8-10-5 закончилась первая половина, где Южная Купчина начинала в обороне здесь, я так думаю, можно сделать ставочку на то, что закончится плюс-минус так же. Перестрелки на монстрах, на воде Везде, кругом какие-то перестрелки Кто-то кого-то убивает Но в численное большинство все-таки выходят Игроки коллектива Южная Купщина Однако снайперская винтовка в руках Танжира Приносит минусы и надежду Пусть даже и хлипенькую такую Но своего рода все-таки надежду Своб девайса, замена, кстати говоря, достаточно неплохая Автомат Калашникова В клатче 1 в 2, мне кажется Будет выглядеть чуть более уверенно И чуть более качественно, нежели снайперская винтовка Но если мы говорим о том что это будет клатч, если это будет все-таки попытка от отсейвиться Ну, я, конечно, не считаю, что в этой ситуации нужно пытаться сейвиться напротив Я думаю, надо пытаться выбивать ценой вообще всего, чего только можно И вот вам, пожалуйста, цена невелика 31 хп остается у Танжира Потрошитель сотый, но по потрошителю нет никакой информации о а времени более чем предостаточно но попадание в голову, черт возьми, попадание в голову Академия транспортных технологий Основана она, как вы можете заметить, кстати, в 45-м году Ого-гошеньки, ого-го Или я бы даже сказал ничего, ничегошеньки себе Но 6-0, дорогие друзья Тут как-то момент как раз-таки более интересный, то что 6-0 Наверное, то, что так не должно получаться Но по каким-то странным стечением обстоятельств все-таки получается Вопросы. Вопросы к команде ТСК. Вроде даже и энтри-фраги удается делать, и где-то размены неплохие выцеливать. Постоянно какие-то клатч-раунды разыгрываются, и достаточно неплохо. Правда, не победно, но все-таки разыгрываются. Ну, а тут, конечно, нельзя было терять, э, терять Танжира. Все-таки был сделан энтри-фраг, как-то от этого энтри надо было сыграть более грамотно. Может быть, даже немного осторожнее. Может быть, даже постоять на позициях и не выходить э, дальше на оппонента. Ну, ладно уж, что получилось, то получилось. По факту мы с вами имеем 6-0 и 3 в 4. Численный перевес на стороне атаки. Просто надо грамотно понять, как им распорядиться. Тем более, еще игра с подставился в спину. Ну, по-моему, этого более чем достаточно для того, чтобы в раунде просто взять и победить. Но Чиндер, конечно, немножко из коннектора вышел, подпортил э, кровушки э, своим оппонентам. И ключевой, конечно, персонаж на точке А. Это Юджин. Именно ему предстоит... Сдерживать или не сдерживать натиск оппонента. Ну, а как итог, вы сами, в общем-то, все видите. Хорошая прицельная стрельба Чиндра, Минус профессор, но еще два оппонента. Молотов залетает, ну... Ну, залетает как бы Молотов, это, конечно, понятно. Залетает не совсем туда, куда нужно. Бомба установлена вообще в открытую, что немножко сбивает наверняка э, с толку игрока Обороны. Ну и да, попросту открывается не туда Ну что ж, мы видим, что ТСК наконец-то Наконец-то, черт возьми, берут Хотя бы первый матч-поинт в этой встрече И тут уже а, матч хотя бы не закончится 16-0 А то вот напоминаю, что Володь Бачурин Он же Мэмфис Зел Замечательный, замечательный человек Ищите его на Ютубе и на Твиче кстати, тоже занимается стримингом а, В свободное время а, постримливает Всякие чилищи игры Поэтому обязательно ищите Подписывайтесь, передавайте от меня приветы Вот а, Он просил 14-14 Но пока что-то как-то вот не пахнет 14-14, потому что Предыдущий матч, закончившийся Со счетом, сколько, 16-7 а, Ну и здесь как-то пока 6-1 Тоже не намекает на то, что Будет какой-то камбэк, но по-прежнему Все-таки этот вариант исключать нельзя Камбэк может быть тем более у игроков обороны внезапно отказала экономическая составляющая, что говорит о том, что ТСК сейчас имеет все шансы на победу и в восьмом раунде этой встречи. Но я уж молчу про все последующие, когда игроки обороны лишатся экономики полностью. Это сейчас форс, а далее экономические и так далее. Экономику надо восстанавливать. Локинс сбривает просто со старого деда всю его пышную шевелюру. Ну а далее... С перевесом в одного игрока начинается заход-выход, как хотите, так и называйте. На точку. А еще один хедшот от Локинса. А третий будет. А третий хедшот выйдет погулять. А, походу дела нет. Ну, по крайней мере, он может еще появиться, потому что Локинс решил занять позицию более приятную. Но без хедшотов. В этот раз уже без хедшотов. Ну и не нужно наглеть, как говорится, да. Чиндер! Уступает в перестрелке Зеницу И Юджин последний Что это такое? Юджин какие-то смешные моменты успевает Еще даже выдать Но ловит ваншот от Зеницу, дорогие друзья И это 6-2 Ну, в целом, неплохой форсбай от команды Южная Купчина И довольно-таки замечательный раунд от команды ТСК Замечателен он в первую очередь тем Что все-таки команда победила в этом раунде Они его не отдали Но какой ценой Вот этот момент тоже важно понимать Погибло 4 игрока Остался в живых только один. Ну, недолго думая и недолго считая, можно понять, собственно, что к чему, да? То есть погрызались, Южная Купчина нормально, на деньги выставили своих соперников тоже на неплохие. В результате не позволили им а, а, закрепить а, свою экономику. Зиницу пострелял немножко в Юджина, Хаешка добьет. Нет, Хаешка не добивает, туда еще и Молдв прилетает. Там, кстати, еще потрошитель неожиданно с дробовиком оказывается в... А, Коннекторе. И минус от Юджина по Танджира, Помимо теперь. Ой. А дробовик. А где сеньор дробовик-то? Почему он продал Юджина? О, потрошитель. Продавец года. Хаешку тебе туда под ноги. Всего на 3 хп. Что за хаешка такая браковная? 3 хп. Он туда гранату бросил противопехотную или петарду. Локинс на дигле все-таки делает минус. Минус от старого деда по Локинсу в размен. Чиндер в упоре. В банке есть еще один игрок. Есть еще один игрок, это Грасс, но позиция не реализована. Чиндер, кстати говоря, тоже отыгрывает свою позицию на крепкую двоечку. Ну, а как итог, 6-3, дорогие друзья. 6-3. Ну, какой-то все-таки камбэк начал вырисовываться. Это, черт возьми, радует. Не буду uh, кривить душой, это радует. 2-900 за поражение Южному Купчино. Что автоматически говорит об отсутствии возможности провести девайсный раунд, хочешь-не хочешь, а придется проводить раунды, ну, с диглами или с чем-нибудь там и еще. Ну, в конкретном данном контексте это диглы и скаут. И размен. Размен в начале раунда это всегда, кстати, интересненько. интересненько. Ну что, кто кого? Диглы или калаши? Пардон еще да, скаут. Про скаут, конечно, забывать ни в коем случае нельзя. Ну, все, теперь можно про скаут смело забывать. Два дигла остается в составе у Южного Купчина. Один из них это Грас. Пытался подобрать автомат Калашникова. И скорее, даже больше из-за этого, и погиб. И без ваншота от Локинса в этом раунде. 6-4. Ну, серьезно, достаточно сократили расстояние, потому что Винстрик насчитывал 6 матчпоинтов. Теперь. Это уже луз-стрик, насчитывающий 4 матч -поинта. Естественно, я говорю о команде Южная Купчина. То есть все нормально было до седьмого раунда. На седьмом раунде что-то пошло не по плану. И по плану дальше мы еще пока по-прежнему не восстановились. Собственно, идет все тоже э, самое по накатанной. Команда ТСК раунд за раундом откраивает у своих... Соперников, профессор Забирает потрошителя, который на слишком широком Стрейфе открылся, ну и вообще В принципе, на мой взгляд, открываться не надо было Юджин, минус старый дед Еще и прострелом чуть не зацепил одного Из оппонентов, ну тут понятное дело Конечно, что выстрел был на удачу Но тем не менее, он мог быть достаточно интересным Но видно не судьба Как в старой Доброй песне пелось Равенство, полное равенство и намеки на выход под точку Б, намеки под выход на точку А имеются, потому что игроки атаки, ну, они просто везде. Они и в коннекторе есть, и на воде есть, и на, на монстре, по-моему. Да, и под монстром сейчас тоже были. В общем, везде. <tri -kids> в общем, просто прям везде. Привет, Обнинский, мы... Экспелд. Привет. Привет-привет большущий Зеницу минус Чиндер. Ситуация 4 в 3. Попытка Зеницу справиться со следующим соперником успешная. Минус Грас, ситуация 2 в 4. И вот тут уже, конечно, южная Купчина немножко поплыли, так скажем. Хаешка под Локинса прилетает, и АВП у Юджина внезапно становится одним из самых рабочих и самых жестких девайсов в игре. Девайсом, который скорее будет только мешать. Потенциальной победе Южного Купчина Ну и тут, собственно, уже все Сказано до меня, как говорится да. 46 хп 90 армора и сейв Снайперской винтовки Ну, глупо надеяться на то, что при счете 6-4 Можно идти и что-то где-то... Да? Зачем? Ну зачем-то все-таки пытается Почему бы и нет? А, то есть это все Простите, дорогие друзья, я поспешно. Поспешно подумал о том, что это ретейк, это не ретейк. Это так просто, знаете, а, насолить сопернику. Ну, поубиваю кого-нибудь. Авось. А Ой, а кстати. А кстати, если бы начал действовать раньше, то может быть даже и это имело смысл еще хоть какой-то. Ой, визуальный контакт у ребят ведь состоялся же, да? Состоялся! Ну, все три килла сделал Юджин, реализовал снайперскую винтовку свою на 200%. К несчастью, только победы не достиг. Вот <с> такой самый неприятный нюанс в этой истории. Ну, лично по моему опыту, дорогие друзья, я ни в коем случае не утверждаю, что мировая статистика, она соответствует моему опыту. Но по опыту матчей на оверпасе, который комментировал лично я... Я могу сказать, что обычно 9-6 заканчивается счет вот, первой половины на оверпасе. Обычно вот 9-6. Вот можете, если вам не лень открыть все оверпасы, которые я прокомментировал, там, наверное, в 90% случаев будет 9-6. Серьезно. Ну, там не 9-6, только там, где матч прям в одну калитку. То есть там, типа... 13-2, 12-3, вот такие счета. Ну, так это просто изикатки. А здесь, как вы видите, есть какая-то борьба, и ребят плюс-минус играют, ну, на каком-то смежном уровне. Потрошитель. Минус 7-летний и не самым вообще прям адекватным путем решил убежать с этой точки. Ну, понятно, боялся, скорее всего, потому что не было внятной информации по лангу, что там находится и что оттуда будут, возможно, убивать Поэтому решил открыться все-таки на банан Ну и на банане из-за этого остался Танжиро 1 в 2 Есть возможность у Южного Купчина Хоть как-то переломить исход событий да, Ну, хотя бы добиться Остановки винстрика команды ТСК Правда, сделать это, конечно, тяжело 4 хп остается у Танжиро Между прочим, вот 4 хп Это уже, знаете, против Юджина По барабану Потому что что 4, что 100 Он убьет тебя с одной пули Поэтому Танжира мог Действительно мог, но увы и ах Для всех, кто сейчас болел за команду ТСК в этом раунде На. Тучи перекрыли Солнце, дорогие друзья И это 7-5 Остановочка у нас получилась Разменялись ребята винстриками С одной стороны это 6 взятых раундов к ряду С другой стороны 5 но уже очень жгучая первая половина, хочу вам сказать В любом случае, она очень интересна На неудачной тайминги. Выхватывает игрок обороны на себя Находящийся под зигзагом Ну, это, собственно, по-моему, Чиндер, да, был Или Грасс, по-моему, Грасс Неважно, кто это был, важен... В... Да, так можно? Локинс На мп 9 два килапа по головам Минус от Юджина со снайперской винтовки И оказывается, что у игроков обороны Не все так уж и плохо Юджин минус Танжира И остается семилетний Который и остается -то только потому, что дал заднюю и не пошел с тиммейтами. Как? Ну просто как. <свот> вопрос, почему он не пошел со своими тиммейтами, это вопрос номер один. Вопрос номер два. Почему ТСК, зайдя на точку, сделав первые два минуса, потом отдались всей командой? <свот> что? что здесь не так? Ну и пауза, дорогие друзья. Ну, тактические, тактические паузы Почему бы, собственно говоря, и нет а, Подождем ТСК у нас берут сейчас паузу У них остается их три Пока глянем чатик а, Здоров, меня не ждали, а я появился Андрюх, привет, действительно не ждали Как делишки, как вечерок проходит Как настроенницы кстати, хочу отметить э, довольно-таки дорогой и интересный бай-раунд у коллектива э, Южная Купчина. Там 3 Мки, 2 Авика, огромный миллиард просто гранат, 8 флешек, 5 дымов, 3 молотова, 3 Хаешки. Ну, по-моему, сверх необходимое количество метательной техники, давайте так это назовем. Ну и, конечно, да, бой у команды ТСК это тоже отдельная какая-то история. Там понятное дело, что не у всех все хорошо с деньгами. Но закупаться здесь однозначно нужно, потому что, собственно, ну, все-таки 14-й раунд. Но нужно трезво взвешивать, да, что в случае чего там может на последний раунд э -э, не совсем много денег остаться, да. И вот это как раз будет, ну, беда. Беда это будет. Аркад на шары. Аркада на шары неожиданная для игроков команды ТСК Заканчивается кибелью Танжира Это один из, между прочим, самых результативных игроков, на мой взгляд, команды ТСК Неплохой спрейдаун от Зеницу Да еще и в голову даже залепил Опа, старый дед Отжал снайперскую винтовку у потрошителя И неожиданно команда Южная Купчина Вот вроде бы, опять же, ничего не предвещало беды на вражеском Ну, не форсе, конечно, но на вражеском байраунде Ладно с фрагом ты еще ко всему в довесок И получается, да Получается то, что ничего не получается По крайней мере, дельного и путевого Точно ничего Ударение на... А, Танжера! Ну вот, наконец-то у нас Ребята, знающие аниме Подъехали, хотя бы теперь буду знать, как правильно Спасибо, Андрюха, большое Танжера Будем знать и внезапная перетяжка на спот Б, дорогие друзья. С разменом удается зайти и вполне себя комфортно ощущать с поставленной бомбой. И чего вот нельзя сказать про Локинса, который просто вынужден сейвить свою М4А4 для того, чтобы в следующем раунде попытаться извлечь из нее максимальную пользу. Потому что с деньгами, ну, вы сами, в общем-то, все видите, да, там будет форс. С деньгами прям все плохо. Так, послушал опять песенку, что утром ты скинул Замечательная песенка Я ее сегодня за сегодняшний день, наверное, раз 8 восемь послушал Если не больше Ну прям не, ну кайфовая прям песня Как минимум, вот Когда меня будут спрашивать, чем тебе запомнилась игра Borderlands Я назову две вещи Это Мокси Это, конечно же, Мокси И, конечно же, вот этот трек ну, еще можно назвать э, DLC слишком затянутые. Ну, третья, по крайней мере, DLC. Проклятая третья DLC. А все остальные-то вроде ничего. Ну что, последний раунд первой половины, дамы и господа. Форс, как я и обещал, у коллектива Южная Купчина. И первые контакты визуально уже произошли. Но попадание от Локинса, что самое главное, произошло не во вражеского снайпера, не в танжеру, да? а внезапно в профессора, который просто мимо пробегал. Опять же, мы уже на Мираже такое с вами видели. Там тоже кое-кого, кое-кто продавал. Ну вот тут такие же торги сейчас произошли. И следом, кстати, минус по старому деду а, с Фамаса, товарища Юджина. А, попытки игры вокруг фонтана, ну, получаются такие, в общем, троечные вполне себе, да. Если оценивать это по пятибальной шкале, я бы сказал, что атака сейчас... На троечку здесь пытается закрепиться, ну, потому что не выглядит это как атака, которая действительно что-то здесь выиграет. Это выглядит как атака, которая просто стоит и так и будет стоять. Ну и, к слову, про 9-6, я чаще всего говорил, пока действительно все идет к тому, что а, будет 9-6. А, Зеницу на чеке вместе с тиммейтом. Кстати, у нас два прям таких прям явных анимешника, да, это Танджера и Зеницу. Икнеймы на японский манер. Минус от Локинса. И последним остается мобильный игрок атаки. Опачки, вот это, да, вот это мобильный. Хороший отчет по Грасу. Но Локинс съедает и Зеницу в том числе. Таким образом, 9-6. Да, тот самый распространенный счет, которым я толдычил вам какой-то определенный промежуток времени в первой половине. Второй за ТТ Ава мамкиных манипуляторов. Это вот этот. У него и никнейм такой достаточно интересный. <laughs> Тоже. Ничего себе, Потра как выхватил. Тут слушай. 5 хп осталось. Вот это очень хороший сейчас пуль. Хороший пуль прилетел в голову потрошителя. Ну, тут семилетний летний на стяжке. И выход, очевидно, на точку А. Не будет здесь никаких стяжек. Ну, глупо, во всяком случае, будет дать заднюю зеницу даблкил на USP. Локинс тоже даблкил. И далее старый дед под флешечку потрошителя забирает Локинса. Ну, не то чтобы тимкил, конечно, сейчас произошел, но потрошитель продал, товарищу, в какой-то степени. Старый дед. Оп. Оп. Подрезали Чиндера, ну и потрошитель остался последний. Ну, с пятью ХП p 250 не смотрится как прям супер рабочий пистолет. Вообще с пятью ХП ни один пистолет не смотрится как рабочий, когда у тебя три оппонента, двое из которых, ну, в принципе, оказались еще на данный момент нетронутыми и имеют по 100 ХП. Ну, даже если сейчас жесткий какой-то ваншот, ну, добил красного, окей. Ну, какие-то что-то ваншоты не происходят. Странно даже как-то. Там открываться под двоих, это смертиподобная история. В банке у нас находится один игрок обороны за машиной, второй игрок. ну, Как бы... Понимаете, да, что тут... Ну, навряд ли прям, прям. Прям очень навряд ли. Тем более еще и в закрытую под перекрест стоят. Да, и все, минус от профессора. Пистолетку Южная Купчина проигрывают. Не самый адекватный раунд получился. Ну, окей, хотели пушить. Почему, когда пушили точку А... Заходя с банана, никто вообще не повернулся налево, не чекнул лонг. При том, что как раз-таки на лонгу ведь потрошитель получил хэдшот. То есть там был игрок. Ну, ладно бы, если бы там никого не было. И тогда, ну, было бы хоть как-то еще можно объяснить ситуацию, в которой они не стали поворачиваться налево. Но вот эту ситуацию лично мне не понять. Ну, тогдайны, диглы, ЦЗшка и даже Глок присутствуют. Пулюбил? Пулемет, дорогие друзья! Танжера забирает Локинса, еще и следом чуть бумкери не забрал этого раунда и им является, кстати говоря, Грасс Ну, разбежались все кто куда, чтобы под пулеметную очередь не попасть Естественно, это вполне себе понятно и очевидно Но ретейкнуть-то я думаю ретейк Навряд ли мне здесь видится поражение игроков обороны Хотя, не будем вообще, давайте, наверное, загадывать Ну, Чин... Чиндер один против... Один на один Станжера. А, Чиндер... А, диф... Диффуза есть. Да что так? -а как вообще такое возможно? Как? Ну, это же просто абсурд. Я понимаю, что игрок обороны там не успевал, в принципе, уже дефать. Но... Ну, вообще, <смех> чё? <смех> Я просто валяюсь всегда с таких раундов. Какие же они забавные. Ну, как вы видите, даже неудачно сыграв пистолетный раунд, тем не менее, можно найти возможность для реабилитации. И Южная Купчина нам довольно-таки подробно сейчас показали, как это работает. Пистолеты у ТСК. И, естественно, полный бай раунд у Южного Купчина в... Четыре калаша и в сишку даже в одну еще. Юджин. Ну, было бы прискорбно, если бы Юджин сейчас на ровном месте сдал девайс. Но что самое интересное, Юджин потерял всего 10 кп в этой перестрелке. То есть <laughs> в него, можно сказать, никто почти не стрелял-то. локинс дабл кил на, на лангу. Трипл кил на лангу. Ну, хотя третий юридически уже был убит, конечно, не на длине. Но э, на выходе с длины. Ну и профессор. Собственно, последний. Позиция, конечно, у профессора интересная. Не сильно понимаю, что он хочет. Ну, с нее сделать-то, неужели он надеется на какой-то ниндзя-дефьюз? А, он надеется на халяву девайс подрезать. Понял, принял, понял, принял. Хитер, хитер. Ну, Грасса забрал. Однако Юджин. Девайс не позволил сохранить. Не позволил. <coughs> <къем> Просите, дорогие друзья Так, 11-7 Четыре Четыре, черт возьми, целых четыре раунда Разница между коллективами И, конечно, не сказать, что прям много, но Но таки да Но таки их надо отыгрывать Хотя оборона вроде бы как благоволит Но вроде бы как Если оборона будет вот так играть То все закончится, ну, очень быстро Уж проще было бы отдать эту позицию, чем пытаться ее выбивать таким образом, выходя боком в дым. Старый дед. Что, серьезно? <laughs> У Локинса сейчас просто, по-моему, ствол заклинило, да? <laughs> вот это зажал, так зажал. Юджин! Вырубает профессора, который перед этим успел забрать Грасса, и в целом вроде бы к победе приблизились в раунде, игроки атаки как минимум хотя бы поставив бомбу, Ну как-то все равно очень неуверенно играют, и старый дед, 27 хп, получил хаешку, остался на лоу хп, и теперь просто вынужден убегать, испугавшись. Того, что, ну, уже один в два он не заберет Ну, я, кстати, полностью согласен Он навряд ли бы действительно здесь забрал один в два Потому что перекрестный огонь на сайде Все-таки у игроков атаки есть Это пусть и не самые качественные позиции Как, например, у Чиндера Но довольно неплохая позиция у Юджина Ну, и это все, опять же, указывает на то Что такой раунд выбить было бы технически тяжело Саня, ты вторую слушал, что я кидал? А ты мне, Андрюк, сегодня кидал какую-то музяку? Не, не не, в курсе Я, может, что-то просто прос, просмотрел Может быть, было какое-то сообщение Я его не увидел Такое могло быть У меня поток сообщений в личке Иногда не успеваю вообще ничего понять Не, раньше я кидал в... А, стой! Нет, не послушал, кстати Кстати, не послушал Помню, что ты мне кидал тогда вот этот трек Еще второй И сказал, что вот это тоже норм Но я что-то не помню его либо я его послушал, он меня не впечатлил, поэтому мой мозг решил обнулить информацию о том, что я его слушал. Но, скорее всего, я его попросту и не послушал. Юджин минус старый дед. И это может... Косвенно означать о потенциальном выходе на точку Б, потому что она, как минимум, сейчас ослабла. Но ее нужно укреплять, перетягивая игрока обороны на точку Б. И вот уже теперь начинается свистопляска, не иначе. На точке Б погиб один, на точке А погиб один, да? То есть, ну, я бы лично предпочел выйти на точку А, потому что ее численным перевесом захватывать гораздо проще. Но все-таки это спот Б, игроки Южного Купщина пытаются занять именно ее. Куда залез-то? Профессор, что вы там забыли в этих дымах? Ой, кстати, смотри. Смотри, кстати, скриньте. Ножик. А, нет, не ножик. Слушай, зеница тут как прочувствовала, а. У нас уже сегодня были минусы с ножей. Минусы с. Вот это фастзум. Вот это фаззум! А потрошитель вообще далеко. Ой, фаззум, вот этот уже не зашел. Вот это был лишний фаззум, дамы и господа. Вот тут надо было играть. Осторожнее. Но чертовски круто сыграно, дамы и господа. Чертовски. 13-7. А, даже от той же певицы еще? Ничего себе. Ну, послушаю обязательно. Сегодня после стрима освежу память. 100%. Косплей симпла по ходу дела. И, кстати, надо признать, достаточно неплохой косплей-то получился у нас. Результативный. Ну, хотя, если мы, опять же, будем разбираться в этом прям вот по факту, то по факту результат-то нулевой, но красивый. Да и такое бывает. С 5-7 в руках зеницу. Отдыхает. Минус от Юджина, минус от Локинса, Последний профессор. Ноль зато какой. Абсолютно точно. Ну, нет, красиво сыграл. Немножко под конец не повезло. Вот если бы последний фазунчик залетел, было бы прям огонь, пушка, э, феерия эмоций. Но не зашло. Ну и так по максимуму, по-моему, сделал человек. 14-7. Двухкратный перевес. Напомню, опять же, проведу аналогию. И напомню, что предыдущий матч закончился тоже со счетом 16-7. Почему тоже? Потому что сейчас Южная Купочина имеет все шансы на то, чтобы сделать 16-7. И на карте э, оверпас. И это прискорбно в какой-то степени. Потому что я напоминаю, Володя Бачурин просил, умолял сделать 14-14. Но пока этого не происходит Минус от профессора, минус от Грасса Равенство достигнуто Но Грасс выводит свою команду в численный перевес Опять же теряется равенство у команды ТСК с их соперниками И поэтому нужно где-то какие-то моменты искать Хотя здесь профессор имеет возможность сделать килл Понимаю <dle mushroom noises> <Bird competitors> <regimen> Понимаю, просто понимаю Попал, но не убил. Зеницу остается в живых благодаря поражению, Не поражению, а промаху частичному от потрошителя. Но все-таки потрошитель его с ЦЗшкой добивает. Последним в живых у игроков обороны остается 7 уничтожитель. Почему 7 уничтожитель? Ну, статистика, в общем, 3 на 19, да. Немножко немножко отстает от команды, как бы так вот можно было бы выразиться. И, по-моему, даже не успел выстрелить. 15-7. Матч-пойнт, дамы и господа. Ну, статистика, да, кстати, на ваших экранах. Там, в общем-то, игра, кстати говоря, у команды Южная Купчина. тоже так. Справедливости ради, типа, здесь не только 7-летний... А игрок, так сказать, находится на лоутабе. Тут лоутабят много кто. Размены на точке Б. Юджин забирает семилетнего. Профессор пытается дать размен, Попадает в голову, но без минуса. Но, по крайней мере, выживает. Есть Фамас. А, ловит молотов, а следом ловит в лицо. Что происходит вообще? Точка Б падает. Падает, дорогие друзья. И только Зеницу способен сделать квадрокилл и победить но выстрел, выстрел неточный, и это все-таки 16-7. Беда, дорогие друзья, беда заключающаяся в том, что и этот матч, к сожалению, тоже не сверх прям вот такой зрелищный. Неплохой, но не зрелищный.